Карликовые слоны На многих островах Средиземного моря находили останки маленьких слонов, известных как карликовые. Такое явление называется островная карликовость. Со временем из-за изоляции целый вид животных уменьшается в размерах. Карликовые слоны произошли от больших, которые пришли на эти острова до того, как поднялся уровень воды. Самый маленький слон весил 200 килограммов и был высотой 90 сантиметров. К несчастью, большинство карликов вымерло 11 тысяч лет назад, когда климат Земли стал теплее и погода изменилась. Занзибарский леопард На острове Занзибар можно найти интересных животных. Среди них занзибарский леопард длиной всего один метр. Его пятна меньше, чем у обычного леопарда. Считается, что африканские леопарды перешли на остров по замерзшему морю во время последнего ледникового периода, и занзибарский леопард – потомок этих иммигрантов. К сожалению, его популяция очень мала. Официально последний раз этих животных видели в 1980 году. Местное население считало их злыми духами и жестоко истребляло. Неизвестно, существуют ли еще эти леопарды. Европазавры. Один из известных видов динозавров – это завропод. Длина гиганты, включающие бронтозавров, диплодоков, апатозавров и суперзавров. Их длина составляет 20 метров, а ширина в плечах – 5 метров. Эти гиганты эволюционировали от более мелких предков. Однако существовала одна линия завроподов, которая со временем приобрела размеры своих предков. Плечи европозавров находились на той же примерной высоте, что и плечи взрослого человека, а длина составляла 5 метров. Сначала палеонтологи считали, что европозавр был детенышем больших завроподов, но тщательное изучение ископаемых костей животного показало, что оно вполне уже взрослое. Европозавр был размером с лошадь, а видом напоминал своих больших собратьев. Карликовая антилопа. Карликовая антилопа самая маленькая из всех антилоп. Ее высота 25 см, а вес 3 кг. Свой размер антилопа получила не из-за изоляции, как другие животные, а из-за своей диеты. Антилопы – травоядные животные, и каждый вид питается разными типами листьев. Одно дерево может накормить любое число антилоп, так как на разной высоте разная листва. Предки карликовой антилопы питались листвой, произраставшей ниже, а из-за соперничества с другими небольшими антилопами этому животному пришлось просто-таки уменьшиться в размерах. Карликовые антилопы обитают в тропиках в Западной Африке и питаются листьями в подлесье. Они очень осторожны и пугливые, и выходят только по ночам. Удивительно, но если их напугать, эти антилопы, избегая опасности, могут подпрыгнуть в воздух на два с половиной метра. Это как если бы человек мог прыгать на 18 метров вверх. Балийский тигр Тигр – самые большие кошки на Земле, и длина составляет 3 метра, а вес – более 300 килограммов. Есть несколько подвидов тигров, как, например, бенгальские, сибирские и яванские. Самый маленький из них – это балийский тигр. Он обитает на острове Бали в Индонезии. Тигры – хорошие пловцы, и генетические доказательства предполагают, что они эволюционировали от яванских тигров, которые приплыли на Бали. Эти тигры были длиной 2 метра, а весом менее 100 килограммов. Их мех имел темно-оранжевый окрас, иногда между полосами виднелись блеклые пятна. В местной культуре и религии балийские тигры занимали особое место. И хотя их почитали, но также считали злыми и истребляли, пока они не исчезли в 1937 году. Черный эму Эму – австралийская птица, похожая на африканского страуса. Эму имеет высоту 2 метра, вес – около 50 килограммов и длинные и тонкие перья. Они хорошо плавают, могут развивать скорость при беге до 50 километров в час. На острове Кинг эму стали меньше по размерам, чем их материковые сородичи. Их высота достигает 140 сантиметров, а вес – всего лишь 23 килограмма. Впервые европейцы увидели Черных Эму в 1802 году, однако, когда они решили охотиться здесь на тюлени, эти птицы уже вымерли. Несколько таких птиц было привезено во Францию в 1804 году, а их кожа единственное доказательство существования черных эму. Причина вымирания птиц остается неизвестной, но скорее всего это произошло из-за охоты на них. Карликовый буйвол на Салавесе, одном из островов Индонезии, живет карликовый буйвол – два карликовых вида азиатского буйвола – равнинный ануа и горные ануа. Азиатские буйволы обычно 3 метра в длину, 2 метра в высоту, а весят они более 1000 килограммов. Напротив, горный карликовый буйвол всего лишь 70 сантиметров в высоту в длину 1 метр, а вес их составляет 200 килограммов. А равнинный ануа – не намного больше. По размерам этих маленьких буйволов можно сравнить с собакой. В отличие от коров, ануа живут одни или парами, питаются листьями и травой. На них часто охотятся из-за их шкуры, которая отличается хорошим качеством. В результате этот вид находится под угрозой исчезновения. Виргинский круглопалый гекон. На одном из трех Виргинских островов обитает самая маленькая рептилия в мире. Длина этого гекона составляет 18 мм, а вес 15 граммов. Они живут на склонных холмов и прячутся в относительно влажных расщелинах между камнями. Из-за их малых размеров найти их не так-то просто, поэтому точное число популяции сказать сложно. Из-за своих маленьких размеров они теряют влагу в два раза быстрее своих более крупных сородичей, поэтому карликовые геконы предпочитают влажные места, а размножаются они только, когда вокруг много воды. Кипрский карликовый бегемот Кипрский карликовый бегемот – вымерший вид бегемотов, обитавший на острове Кипр до эпохи плейстоцена, вплоть до равнего гелоцена. Высота их 75 сантиметров, а длина – 120 сантиметров, вес – 200 килограммов. Самые маленькие выжившие бегемоты, немного больше в размерах и известные как карликовые бегемоты, обитают в Западной Африке. Их осталось в дикой природе всего 3000. Человек-флоресский в 2003 году в пещере на острове Флорес в Индонезии были найдены странные кости. Они принадлежали крошечным людям, которых прозвали хоббитами. Рост их был всего один метр, а объем мозга меньше, чем у шимпанзе. Однако они могли обрабатывать каменные орудия, что и показывают находки в этой же пещере. По современной теории, они вымерли 12 тысяч лет назад из-за извержения вулкана. Подписывайтесь на наш второй проект «Мир Тайм» неразгаданные тайны и уникальные случаи со всего света. Две девочки родились в один и тот же день, одного и того же месяца, в один и тот же год и у одних и тех же родителей. Но они не двойняшки, как это может быть?